Так, сегодня я отель. Здравствуйте, можно мне номер в, в этом прекрасном отеле? Я тут путевку покупал себе на Бали. Ты ч, ебаный? Это обычный отель в городе. А, ну, а, ну ладно, ну туда я об этом. Ну вы мне дайте ключи. Ага, ага, сейчас. Вс на лежи. Вс, я пошел. Так. А какой у меня этаж-то? А, вроде бы седьмой. Эть. <coughs> О. Так, ко мне тут комната. Вот это вроде бы. Да, вот моя. Ну что? ч телек-то не работает? Фигня, не телек. Шкаф какой-то залипнутый. По креслам. <с emails> Странно, какое-то кресло. Так, ванна. Так, вот эта стена явно мне мешает. Я ее сейчас снесу, она тут никому не нужна. <сп reunited> <скак> <скак> <пь> <спех> ну да. Теперь у меня тут явно есть красивый вид на город. Так, надо познакомиться с соседями. Эх, ой. Ну, все равно, надо сломать эту стену. И теперь еще более панорамный вид. Так, да, ну у него тут такая же комната. У него даже меньше комнаты, чем моя. Опа. Лифтик. Так, ладно, я уже заселился, значит, я могу сейчас спокойно пойти на самый высокий этаж этого отеля. Так, какой там восьмой? Так, сегодня восьмой. Фигасе, здравствуйте, можно с вами познакомиться? Нет, нельзя, ты вообще кто здесь, забыл. Ой, извини. Так. Дебармент. Э, Mm, mm. Ну ладно, я и снесу ему бар тогда, за то, что он меня не напоил. О! Скрытый этаж, который не дается никому. Так, что тут у нас? Выход сюда. ой ё, я боюсь вообще туда прыгать. Просто снесу стекло. Стекло снесу, я сказал. На! Yeah. Я могу залезть повыше Все. Как мне попасть Короче, я полетел Так, надо отсюда начинать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 Лестница на этот саж. А как мне сюда было бы попасть, а? О, лифт. Подожду пока. Чё ждать-то я могу вот так дверь сломать? На Элл. Я взял сломал дверь. Ну ладно. Ой. Ох меня здесь не было. И чего? Сейчас ни фигня тут. Ой! Нет. Мы сейчас же упадем. Давай. Фух. Я чуть в лифте не упал и не разбился. Ух, лифт, надеюсь, спас. Так, надо отсюда уже уехать. Ч -ч -ч -ч, надо опять дверь сломать, пока окно сломаю. О, так а какую там жать-то надо? А, точно первый. Это, типа, так и должно было быть. Ну, ладно. Эм, где Опа. Ой. Меня здесь не было. Еще раз, здрасте. Оп. Это второй этаж. Мне не нравится ваша прическа. Вот, вот так-то лучше. Так, надо вызвать лифт сюда. А забыл, он же здесь не работает. Опс. Это я переборщил немножечко. Сейчас же тут все развалится, ⁇ -мо ⁇ Так, сори, но это придется сделать. А-а-а! Еле-еле выбежал. Где, е-мое. Надо выбираться из этой каналы. Е-мое. Фига, себе, я все тут разнес. Ладно, заминирую. Ч ⁇ уже что тут? Вот так-то лучше. Ну, а если тебе понравилось это видео, то, пожалуйста, поставь лайк. Ведь мне же придется платить за то, что я разрушил этот отель. Ну, а с вами был, как всегда, Пиксет. Если хотите подобно таких же роликов, формат, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. На, до, нас осталось немного до 30 подписчиков. Поэтому, всем пока!